Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Британская ПТшка Баджер, ну или в простонародье Барсук, карта Рудники, игрок рус, Киллер. 30 секунд потребовалось, чтобы открыть счет Противник уничтожает Т-100 ЛТ Еще следом отправляется в ангар ЕБР-105 Че, молодцы ребята Не умеете играть на легких танках, зачем вы их покупаете? непонятно. Ну, может, просто кому-то не повезло. Бывает, да, и такое, что и хороший игрок может попасть в крайне неприятную ситуацию, но на то он и хороший игрок, что с ним это <laughs> практически не происходит. Ну, никто этого не исключает. Постоял Баджер немного в кустах, понял, что здесь ловить нечего и поехал потихонечку вперед. Да? Но иначе Баджер не умеет. Он все делает потихонечку. Мешает. Мешает здесь крыша дома. По-моему, противник бросил это направление вообще. Ну, неизвестно, да? Помимо бабахи, там могут быть и другие ПТ-шки. Любители сидеть там на холме. Счет тем временем уже 0-3. Выстрел по кустам, ну, неизвестно тут, есть ли какой-то результат или нет. А счет уже 0-4. Картина достаточно печальная. Еще один выстрел по кустам. Тут так опасно, конечно, откатываться назад Если вдруг все-таки кто-то, да, там есть на правом фланге Можно здесь бортину получить Ну, здесь можно спрятаться за домом Ах Нет, нет урона Успел из седьмой назад откатиться Ну, по крайней мере, счет размочили А то был 0-4, теперь 2-4 Барсук делает этот счет 3-4 Второй раз не получается иса 7 пробить. Ну, вот так уже не все страшно выглядит. Да, и тем более счет уже становится вообще равным. 4-4. Но тут вдруг посыпался левый фланг. Минус два союзника. И счет уже 4-6. Там сейчас, наверное, следом 105-го доберут. Нет, там 105-й. Наоборот. Ну, 105-го, но вражеского добирает. Но если судить по количеству противников на левом фланге, то, мне кажется, АМХ там тоже недолго осталось. Центр проиграли, левый фланг проиграли. На пятом просто противников никого не было. Ах, там немного левее снаряд проходит. Не получается попасть... Но Барсук отличается, да. Чем? Это хорошим ДПМ. То есть у него быстрая перезарядка. Так что не беда. Ну так мазать часто тоже, да? Один снаряд из трех цель попадает. Дистанция, в принципе, небольшая. Че там, 110 й еще не понял, что ему надо сваливать отсюда, что не работает это прикрытие. Что пробивает его в этот лючок. Там активизировались противники на левом фланге. Счет уже 5-8. Ну, Шкода отбивается, но как только противник поймет, ну или не поймет, да, как только разрядит Шкода свой барабан, все. Дальше пиши пропало. Вот что, по-моему, сейчас и происходит. Минус еще один союзник. Да если судить по прочности противников, там Шкода как-то не особо свой барабан разрядил. Не знаю, одно пробитие по 430-му, по-моему, и все. Да, из союзников не густо осталось но ну, только он прожета с полным запасом прочности стерва там шотная и три арты есть урон успевает все-таки довернуть выстрелить а, ну успевает но без урона рикошет там происходит или что ну, по-моему, рикошет. Ну, не столь важно. Главное, что урона-то нету. Да, здесь теперь ситуация, конечно, про джетта уничтожен. Там с седьмой тут 100 ЛТ, тут стерва была... Тесту ЛТ тоже как-то, блин, ну не знаю, как-то вот играют, но на легких танках, Въезжай, крути, все, у тебя скорость позволяет, что там смысл стоять выцеливать, тем более понятно, что у Барсука перезарядка очень быстрая, и вот такая тактика не прокатывает, но это на руку Баджеру. Все, один против шестерых, запас прочности 519 единиц. Очень, очень, конечно, мало. Там еще сзади 430 стреляет, танкует барсук, не знаю, каким там местом. Где чемоданы? Три арты, здесь по-любому должен был быть прострел. Ну, может, вот этот дом, да, как-то барсука закрыл. Ну, вон еще в башню видно, один чемодан был. Где еще два? Второй чемодан, но ну, не сильно там на 27 единиц. Вот это посерьезнее на 219. Минус одна арта есть. А прочности уже всего 77. Да еще и базу берет противник. Деваться некуда, надо сбивать захват. Надо рисковать. 20 с небольшим секунд остается. 430 на фугасах. Вот я не знаю, да, чего сейчас вот смысл стоять ему на захвате. Ну, может он, да, надеется, что еще захватит. Но у него запаса прочности вполне достаточно, чтобы... Барсук зарядил фугас, надо так наверняка, чтобы сбить захват, потому что времени оставалось уже очень мало Да, и тут рук 430, и то стрелял фугасами, но когда остается у Барсука 10 единиц прочности, он за каким-то, не знаю как это сказать, переходит на бронебойные снаряды Вот как раз сейчас, сейчас нужен фугас А? Где, кстати, СТБ? С СТБ, походу, произошла какая-то неприятность, да? И 430-й вот ну, теперь перешел на золото. Не знаю, может, у него фугасные снаряды закончились. Вовремя успевает Баджер развернуться, заряжает фугас. Одного выстрела хватает, чтобы наказать арту. Тут, мне кажется, не проехать незаметно. Если арта следит, так сказать, смотрит, видно будет ей. Да, там что-нибудь. Пошевелится тельца противника. И все, и прилетит чемодан сразу. Ну, с СТБ, я думаю, что-то случилось. Возможно, он перевернулся, там лежит на бочине. Ну, может, просто отошел человек от компьютера. Короче, неважно. Сейчас увидим. До конца боя остается три с половиной минуты. СТБ пока что не видать. обнаружено и уничтожена Отлично. Ну что ж. Теперь только разобраться, где СТБ и что с ним произошло. До конца боя остается две минуты с небольшим. Вот он. СТБ просто, просто отошел от компьютера. Ну, не знаю, может там свет у человека выключили, компьютер что-нибудь сломался, не знаю, но главное в том, что Барсуку это позволяет довести этот бой до победы. Еще один выстрел и...